Всем привет, дорогие друзья! Видео долго не выходило, так как у нас в семье родился сын. Радость, счастье, мотивация в жизни. Теперь нужно ежедневно тратить время на ответственные дела. Это, кстати, один из законов достижения успеха. Вот. Настраивал баланс между важными и срочными делами. Вот. Видео записывал. Вылаживать пока время Хочу задать вопрос каждому из вас. Этот вопрос я задавал себе задолго до рождения ребенка. Как вы думаете, для чего даны нам дети? Пишите под видео комментарии, ставьте лайки. Если видео наберет тысячи лайков, Плюс комментарии будут какие-то. Вот, мы эту тему опять подымем, что обсудим. Что близки, все, Я мы скажу мы свою точку мы зрения. Выберем какую-то статистику мы из семья, этих комментариев. Мы Я мы думаю, мы это интересная тема. Так что участвуйте, подписывайтесь на канал. Следите за новостями. Всем мы как-то переживем вместе, не страшно. Это как кино. Так что я я тебе скажу, сынок, я тебя люблю. Твою маму готов на руках носить. И любовь вам обоим свою дарить. И неважно, что ждет нас впереди. Главное, мы вместе. Мама, я и ты.